И распрыснула земанка, повалилась небо, А вместо манги той свалилась свалилось кое-хто. Я как никто другой счастливым просто не был, Кто манка с неба оказалась таблом. А деньги в долларах какое-то счастье Валюта сыпется с космических небес. Все люди кинулись в паническом пристрастии, Как будто вы и поселился без. Табло хватает, у друг друга вырывают. То, что осилит все и сразу подберет, И что в конце концов все это означает Что за истерика такая, ну и черт Я тоже в эту панику с лихвой ввязался Мне тут-то было, я поморки получил Недолго долларами как бы наслаждался свое лицо потом о долларах речил Встречал после... Волекалеченные судьбы То счастье испытал за алчность свою А у меня в мозгах до сей поры все кружит Небесная халява кружит поутру Глаза открыл, а подкатился Просто городом Не понимая я с ничего Все что приснилось мне вдруг Показалось ядом? С небес как будто валится бабло Все что приснилось мне вдруг Показалось ядом? С небес как будто валится бабло Вот так